Я когда вот смотрела ваши тексты, да. я поняла, что я вообще ничего не помню Из детства вообще ничего не помню. Мы не одна такая. Дело в том, что это скажем так, спасительная функция подсознания, которая просто закрывает от вас периоды жизни и перестает питать их эмоционально. Почему? Потому что эмоция, она очень ну, скажем так, она не бесконечна. Да? В вашем астральном теле очень много вот этих законсервированных моментов из других периодов жизни, не из детства. Uh -huh. а, ну, давайте вот графически да? вот у нас астральное тело есть. И вот, вот тут закрытое пространство, тут, тут, тут, тут, да? А все остальное, оно как бы заполнено свободной энергией. Ментальное тело, каузальное тело, это наша память. Здесь долгосрочная, здесь краткосрочная. Оно желает взять энергию. Вот оно ее выбрало из свободных промежутков. И только на то время, на которое его хватило, за то время и возбудилась память. Начиная от сегодняшнего дня в обе стороны, по чуть-чуть. Насколько хватило свободной энергии. Возбуждение памяти, например, более раннего периода времени, на нее уже нет энергии. Я не объясню. На Пани... ней просто нет энергии, поэтому эта память есть, но восстановить ее как оперативную вы не можете, потому что она элементарно, не хватает энергии. А подсознание память. говорит, знаешь что, мы будем все-таки по мере важности все это делать. Что толпу сейчас от твоих детских воспоминаний, надо вспомнить, что было вчера, что было позавчера, это более важно для... Я тоже не помню. Это, -то как раз это, это значит совсем энергия? Нет, не это говорит о том, что там просто не было событий. Это говорит о том, что не было событий. Надо запоминать только события, которые важны с точки зрения сознания. Вы помните только то, что важно. Но опять же, это с точки зрения сознания, с точки зрения той структуры сознания, которая есть сейчас. Если бы ваше сознание было свободно, то у вас и жизнь была бы сейчас немножко другая. А поскольку она только такая, какая она есть, это говорит, что сознание конфигурировано, конфигурировано жестко, и, соответственно, воспоминания, которые пробуждаются с точки зрения сознания, являются необходимыми и достаточными для существования той картины мира, которая у вас сейчас есть. А все остальное просто закрывается как ненужное как не те эмоции, которые надо переживать. Разве прилично серьезной женщине переживать эмоции сексуального раскрепощения? Нет, если бы они были, то хорошо. Так Мы... были. Пусть бы они были. Так они были. В том-то все и дело, что они в вашей жизни были, и были очень яркие и очень красивые романы у вас были. Только ваше сознание, для того, чтобы картина мира ваша существовала в неизменной форме, говорит, этих воспоминаний не должно а значит их надо обесточить. А вот то, что вы их забыли, вот парадокс, это же твоя жизнь, это твоя летопись, которую ты писал, а нужные страницы, или ты их просто залиты чернилами. Не, не не не этого не было, не-не-не, я не я, и карма не моя. Сейчас мы вот это вот все вскроем, и воспоминания начнут проявляться. Сами... Не, а, не, мне не надо будет тебя. вспоминать, да? Надо. Они сами появятся. В том-то все и дело, что они сами появятся. Видите, как ваш ментал испугался, что это надо вспоминать. Нет, надо я бы с удовольствием вспомнила, но ничего не просто. Ну конечно, пока не помните, просто есть, когда эти воспоминания появятся, вы мои слова вспомните uh -huh. и не посчитайте, что это из романа, который там когда-то читали. Uh -huh. Это ваш роман, вы его сами писали, это с вами все было. И отказываться от таких эмоций, которые вы пережили, это надо находиться в рабстве у такой серьезной структуры, которая. Не просто заставляет тебя делать то, что ты не должен, а еще не помнит то, что тебе принадлежит.